Так, у меня было 8,59 часах. Так, уважаемые коллеги. Вообще количество не надо считать? 10 штук, 10 штук. Нет, нет, нет, Голосов всего. Вес, нет, вес. Нет, нет, нет, нет, Вот оттуда да. вытаскивают. Две, две, две цифры, это, То, да, тот, кто есть, что пробежал имя, Суны, да. они же теоретически это так. возможно. Да. Да. Да. Кто-то пробежал да. мимо, вас, и пошел так, у нас будет на одно большее различаться, чем у нашего человека. Так, 36 плюс 35 плюс 35 плюс 35 плюс 35 плюс 32 плюс 26 плюс 22 плюс 9 плюс 9. 274. 274. Думаю, считаете, собираем собираем? Да, собираем бюджеты, и предложения. А У нас есть неиспользованные на русском языке и есть неиспользованные предложения на национальном языке. Давайте, так. может, поделим так? И и, давайте, а да. давайте поделим, или может быть, Да, давайте поделим. Давай, Речка, и ты, и я, и вот а Фёдор, и вот давай, и сюда, Всё быстренько, а кто ещё... А надо? всегда быстрее, когда один считает. Честно. Да. Вот да. реально это быстрее всегда. Ну, ну все. хотите сделать ну, и так, коллеги? Не то, что вам надо когда они крутят эти 54, но мы только сейчас вот сейчас это ещё хорошо. 550 молода, 59 на русском, мы пока записали на линке. Да, Теперь нужно скрывать. Рубочки, рубочки. Сюда надо. Им там уют. Возьми. Да нет, да? Надо путь коварство. Вот а сто штук. Три пощика вот вот Сюда, да? <смех> Смотрите, мы не, не то, что давайте вот эти, ставьте сюда, да. и все в одну сковку да. складывайте. Ниня, это пока это те, которые Я знаю, да, Ряд они мои песни меня. Рядышком ставите. Считаем дальше. Считаем и как дальше. Давайте обманку на дроби, чтобы не Вот тут я мы я сейчас считать. считать под короткой. Все. Правильно? Ребята, такие нормальные любой итальянцы искали... Смотри, пожалуйста. по Почему? Все, вы делим. Давайте вот так. Мы можем сделать. Давайте вот так аккуратненько красиво. Шесть А, шесть пачек, листы у вас не С той стороны и с этой стороны. Наша судьба. Все. Закончились с притениями, идем. Все смотрим тут. Почистите, пожалуйста, забирайте. Давайте уберем отсюда. Да, пожалуйста, их убирай. Коллеги, уважаемые наблюдатели, представители. Смотрите, пожалуйста. Смотрите, у нас две уровни, мы их с вами поговорили. Все на месте. Раз, два, три, четыре. Четыре плода на первой уровне. И четыре. По тромбы. очереди срезаем Раз, одну. Два, три, четыре. У нас четыре плода на второй. На Удобнее будет... Э Смотрите. Она одна. Одну открываем. Одну открываем. А тон второй. Да. Эти мы все пока не выкидываем, выкладываем, если станет вопрос, но мешок обратную вложим. Так? Uh -huh. так а туда на стол э -э, положи, пожалуйста. Да. Это um. Это... Um. Это и масло, было, было бы хорошо, нас... чтобы не все накинулись э -э считать. И... Нет, мы сейчас ничего не считаем. Мы сейчас только открываем один, одну бурну первую, и ее высыпаем на стол. Потом ее высыпаем на стол. Да. ]台灣? Да, вскрываем вторую, высыпаем на стол, и я потихонечку буду так, распределять. Давай. Да, Здесь в другом тоже посмотрите, все целые, все у нас... Порядок. Давай. Так. Так. Коллеги, очень хорошо. На два... Назад на два метра. Мы не снимаем, какой бюллетень выпадет, с каким там, пока ничего будет. Вот просто снимаем процесс. Пожалуйста, пока. Давай так. Развратно, у сделали, так поможет. Сейчас вот эти скульптуры. Что чувствуем? что мы с вами сделали очень хорошую работу. Снимаем. Давайте, давайте, давайте. Молодцы, снимаем все. Снимаем и высыпаем. Снимаем и подсыпаем на то ничего нет. Занимаем, что на столе? Да. Да. да, все. Еще Чисто, Я правильно, держу. посмотрите. Пусть покажите, пожалуйста, По камеру. Пусть. Все. Так, сейчас. Давайте сразу туда угол. угол. Подачи. Потому что пока будем заниматься, будете ее разбирать. Туда в угол. Так. Смотрите, не Так полностью она у нас. Да. Да. Да. 88. Человек Да. Максим. Смотрим. Пожалуйста, пожалуйста, поднимите. Так, все, ничего не осталось. Все пусто, да? И будете угу. Удобно? Отлично. Давайте ставим. Так, давайте, без разницы. Так, мы их здесь крем. Так, давайте подальше. Они у нас гости, можем подальше. туда. Ну, расстояние. Раз, два, три, четыре, сюда а Это куда мы А походим? вы поставьте какая-то. Как-то, да. Как-то подождите. Ну, Мне нужно. А почему как вот так? Ну ладно. Можно и вот этот угол тоже. Ну давайте, да, вот так. Ну, да, так. То есть, вот, ну, вот, двой, вот так. Вот сюда и сюда и потом. Подождите, раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, Коллеги, а вы понимаете, 6, что 6, часть кандидатов вообще ладно. не получит? Или... Ну и что? Ну, Распределяем. Ну, вам нужно основные, да. чтобы что? они были. Мы не знаем, какие Давайте, как бы... Смотрите, <с давайте <с так. Давайте не будем ради, мы какие А почему-то близко все подошли. А что, была команда, подойди к столу? Смотрите, не волавили. вели, на то, что будет их меньше. Хорошо, вот сюда. Лицом туда. Вот так, чтобы а было удобно. Вот так. А с краю да, правильно. Да, Они не клеются, но. Тут ну вот тут они. Так, они у тебя. Немножко нет. Все. Вообще, я вам скажу, можно спокойно, если хотите, просто сесть на стульчиках. Вот да. просто вот без суеты. Да. Мы Спектакль, вот смотрим в все здесь, никто ничего не трогает. Да. Возьмите стульчики, стульчиков много, садитесь. Процесс садитесь. В процессе сидеть, это был... долго. Да. Беру по одному увелинию, показываю вам. Я со Согласны? быстро очень, да? Усатый Ренату. Покажите, да. да, пожалуйста. Ну, сейчас... По Она... центру да, да, да. все как положено. Да, Как делаем. Правильно? Как делаете, так делаете. Так, Додон и а если бы мы их распределили вот как было по это было бы лучше. Так. Кирпака Дурин. Раритет. Что там? Егор. Да -да. Да -да. Туда -да. Туда -да. Туда ну, смотрите, вот, у, у в нас такое бюллетение. Иванова Виолетта у нас поставили на печать, вот смотрите, где. Неправильно. Можно и, и, где? и так. Поэтому здесь. Можно, это? можно и... и так. Можно, можно и так. Можно, Поскольку, можно, что оно в смотрите, да. Да. она в треугольнике, Рута. относится только к фамилии данного кандидата. Да. Поэтому мы с вами не на границе, не за границей. Хорошо. Да, уважаемые. Валадин. У нас Виолетта. Да. Дреб мотали. Игорь Гадон нет. И горгадон. Усатый Ренату. Усатый Ренату. Усатый Усатый Лусатый Ренато. Лусатый Ренато. Дом Игорь. Лусатый Ренато. Лусатый Ренато. Ренато. Да, да, доля импорт. Угу. Так. Усатый Ренату. Тудор и Игорь. Усатый Ренату. Усатый Ренату. Усатый Ренату. Дудон, Игорь. Пятый Ренатон. Дудон, Игорь. Дудон, Игорь. Додон Игорь. Додон Игорь. Цику октября. Смех. Лусатый Ринато. Лусатый Ринато. Додон Игорь. Сата, Ренато, Игорь. Высада и Ринаты. Высада и Ринаты. Игорь. Рената устали. Настася Андрей. Игорь. Усати. Санду, okay. Усати. Ренату Усатый, Сангу Майя, Усатый, Ренату, Рудон Игорь, Майя Сангу Майя, Рудон Игорь, Рудон Игорь, Дудон Егор, Сану Майя, Усатый, Дудон Ивано, Виолета. А, я контракт объявил. Ренату. Угу. Угу. Ренату. Какие молодцы! Ни одного испортчивого! Вот культурная столица, что из людей делают. Видите? Ни одного испортчивого нет. Ну что, приступаем. Давайте. Всем интересно. Быстро и все. Начинаем. Давайте. Сколько? Сколько? Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7. 7, 7. 7 человек считают. Э, давайте быстренько. да Вот смотрите. давайте Рома, давайте я распределю. Нет, все ну, один приют Да, давайте 7. сейчас. Начнем сейчас с ними здесь опять Давайте, ну, все, я я все. смотрите быстро. Надо... Так, давайте так. Нет, удаст, а, да, да, так. Да, читай только вот эти здесь. И здесь мне Даша скажешь, я пересчитаю. Вот смотрите, давайте отсюда. Застас э, Андрей. Один. Адриан. Анна Дрей. Настасия на Анна Дрей. Один. сюда на место ставлю, правильно? Так. Так не записываем? Я записала. записала. А, Я записала. Я прошу, чтобы Так. Я сейчас возьму, вот, быстренько, чтобы быстренько что Какой делать. Спокойно. И ты едешь дальше, будешь. Почтаем по гребню. Раз. Же, да. Раз. Ну, все. Давайте Рома считает и я. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, три, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пять, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать семь. Читаешь Достаточно. Пересчитаем, не Пересчитать. не надо. У ну, нас есть май... санк мая. Желательно. 27. Посчитай еще раз. 27. 27. Сейчас, я еще раз посчитаю. Давайте по два раза. 27. Все, регистрирую. Мая и 60 61, 60 63, 60 60 60 60 Сейчас она пересчитает. Это у меня вышло 109, устато ли посчитай, пожалуйста, еще раз. 109 у меня получилось. Сейчас еще среднее. Так, ребята, дурин на судится как будто диски понравились <реклама> <реклама> сейчас читаем и Не плачут, окей, замечательно Уважаемые коллеги, есть желающие посчитать самим пополнили. Так, давайте я вам полошу. Флинатой сто восемь. Настасья Андрей один, Делил Тудор ноль, Додон, Игорь 129, двадцать девять, Иваново Виолетта четыре, Майя Санду двадцать цикл октавиан три, китайка Дарин один. Если Есть. кто желает сам пересчитать, пожалуйста, Нет. если это, давайте. Если согласны, значит мы отправляем, сейчас карандашом отправляем, туда и один. Так, смотрите, коллеги, смотрите, упаковываем каждый, каждого кандидата, все влетения на каждого кандидата, с табличкой. файлики просто. Потом мы это сейчас... Вот, да, что ты сделал? Да, да, да, да, да. И так раскладываем на стол. Не надо друг друга. Да, мы должны еще это Вот Давайте вот так. Смотрите, мы сейчас вот так положим, надо, сделайте, надо, надо, надо, так, это у нас... если не Валабин. Это не ел. Это не ел. Это, это, это что на у нас? Ануари. Это на нуаре, не миха. Да, чтобы что-то Да, чтоб курил? Что да, да. да? А шо? А что? А что? А что а Дайте, а мы ждали, <сказывает> людей, и и с табличкой каждого кабинета. Все мы это делаем. Пакеты сейчас давайте тот, сюда. Все эти пакеты мы складываем в один большой пакет. Мы заполняем их... Мы еще заполняем дальше